Иголд, хватит, не могу больше. Но я мог бы тебе помочь. Да уж точно. Погодите, вы должны мне помочь найти этого парня. Вы ведь уверены, что он ключ ко всему. Костюм! Алькатрас в комплекте с костюмом. Вот наше оружие. Да, чайно. Есть что-нибудь? Чисто, Мэм. Зачистка завершена. Идем обратно вдоль берега. Не думаю, что мы... Вот! Это его сигнал! Есть! Чайно! Быстро к машинам! Он наш. Сюда! Мы здесь, сюда! Приветствую всех любителей видеоигр. Да иди ты, ну что ты застрял-то? Кразец, продолжаем. Мы сейчас идем за этим, за козлом нашего отпущения шли. Но... Господи, я думала ты уже давно кормишь рыб на дне. Он оказался прикованным, скажем так, в постели. Или какой-то к биомашине, которая поддерживала его. Что ж, прощай, Харгвин. Теперь мы сами за себя. Рад тебя видеть, старина. Слушай, я придумал. Все потом, профессор. Лекцию продолжите. Читать по дороге. Сюда, быстро. Такое лицо типа, ну еб твою мать. Вот и поговорили. Бля, еще и хромает, ему все никак остановиться не дают. В парке сесть О! ты это сделал. Да, да, ты как хотел Так, гранаточки, патрончики Ой, пушечки-то нихуя себе Вот это вот интересное Но, естественно, дробовики не очень люблю. А что, перезаряжать вот эту штуку я не могу Так, а куда так... мне сесть? Куда сесть-то? Ага, все, вижу О -о -о -о -о. Бесконечные патроны, отлично Поехали, заводи Элькатрас что обнаружилось в памяти пророка? Похоже, база Цефом mm -hmm. находится прямо под резервуаром в центральном парке. Туда ты отправился, пророк. Там есть главный распределитель mm -hmm. споры, вообще центральный пункт. Если ты в своем костюме туда проникнешь, у нас есть шанс нанести удар Цефом в самое сердце. Хорошо. Ох, надо пробиться в парк, пока еще время осталось. Да это все возможно. Полковник Барфри, это лейтенант Арас Стрикман, от группы спецопераций. Мы на пути к центральному парку вооружены. Идем выбивать оттуда цепов. Захватили транспорт цел на поддержке Фонда. Поддержите. Вместе. Или подобить или это еще мастер. смогу подбить. Я но только вступать, вступать, вступать, что в этой Ну, будем считать подбить. Это неплохая идея. Сэр, но это безумие. Город полон народа. А еще есть Бруклин Перси. Вы же понимаете, радиация все такое. Они не смогут. Бля, вот. ну это моему пиздец. Это с город Так, кстати, никогда не поступит. Вы, вы это. А потом, Только другая вовсе страна вовсе сможет вы так вы поступить, да? но не своя. Нет, Иначе она никем кем останется. Да, блядь. Куда, куда, куда стрелять-то, блять Ладно, похуй Куда стрелять -то? сзади, спереди, где? На 9 Ага, понял Ой, ой, ой, ой, она еще и садится Так, справа есть кто? Пофиг Ай, кончили ты запас. Ага, отлично, минус. Они везде! Блин, у меня такой калибр оружия, и он так лопат, ну. Убивает их. Эх, с пулемета как семечки. Ти-ти-ти. Прямо по косту! Да я видел, что прям по курсу. Мне, проще так вот где Ракетами. Ага. Так, где там кто там? А это все, это с конца. Куда вы не стреляете, Туда что Да, сюда стрелять? Чисто на, на всякий случай опережающие. Вот эти поездки не очень шовые. По крайней мере, ими так никак. О, о, справа, справа, цена. Ух ты ж, блядь. О, что это за. Извините. Повторяю, мы подбиты, я понял Маскировка Алькатрас, Алькатрас, отзовись Черт, где его сигнал? Чего? Ты меня потерял? Алькатрас, если ты меня слышишь, я включаю наш маячок Поднимись на возвышенность и поймай его сигнал Нас тут ага. прижали, цепы повсюду Я ага. постараюсь пробиться к Баркли Пройти через здание Хорошо. вернуться к конвою так, ну я понял, Держит что нужно, что, в принципе, мне нужно аккуратненько просто пройти и потом вернуться. Или их убивать все-таки. Блин, я не знаю, что у меня по оружию, по патронам и так далее и тому подобное. что, попробуем тихо пройти, наверное. А что мне их трогать-то? Они меня не видят, я их не вижу. Все хорошо, везде все прекрасно. Сейчас энергия кончится. Вот сейчас будет обидно, если он повернется. Ой, будет обид. Ой, блядь. Да, спасибо, но уже нахуй не нужно. Сейчас все пацаны туда сбегутся. А я уже внутри. Полковник Баркли, сэр. Ой, лифт не работает. Сделаем поддержка с воздуха. Мы тут зажатые. Посылаю штурмовик к вашей позиции. Стартует от Магвайра. Но у цефа там какая-то глушилка сигнала стоит. Так что пилоту нужна помощь в прицеливании. Если Алькатрас поднимайся наверх. Авиация уже в пути. Так. Надо, короче, будет невидимость включить. Вдруг меня кто-то перед лифтом встретит. Или броню. Да не, невидимость. Хотя, не знаю, в этой игре Алькатрас, так не, не делают. мы летим вслепую. Ага. Нам нужно видеть цель. Срочно. Ага. ага. Так, указать цель. Это мне надо... Ага. Ага. Так, меня никто не видел, прикиньте. Ладно, вот этого вздоровика на самом деле убить вот этого. Ну там... ой -ей -ей, ой ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой, ой, ой, ой. И прям на меня смотрит. Алькатрас, вызов. Мы связали сигнал на установки. Нам понадобится помощь с определением mm -hmm. линии прицеливания. Подтвердите Конечно. в готовности. Да не проблема. Они меня видели, потом не видели. Тара-та-ра-та. -та -та. Не ленься. Ух ты ж, блядь. Это, да ебать, кто? Такой... Нихуя он мощный, блять А мне еще перезарядка, ебать, долго <турок> Да, <турок> я бы подтвердил, я немножко занят Они все сюда, по-моему, сбежались Ебать, их тут прям реально петера Блять, и одной то маловато Ага Сейчас, сейчас, сейчас с ними разберусь И уже потом будем решать вот эти все Линии прицеливания, блять Так, есть вот чем подзарядиться? Блять, его в розетку воткнуть, я не знаю Хотя бы Где эта тварь? Где эта тварь? Только что стрелок, которая по мне Где второй? Блядь? Так, все, что там? А как мне тебя подтвердить-то? F? B? Цель подтверждена. Ждите ага. удар через 3, 2... Анна. Ну и отлично. Че, а можно супергеройский прыжок прямо вниз? Черт, это было слишком. Слишком. Ну, не слишком меня. О-о-о-о. А вот это хороший поворот событий, что эту пушечку можно перезарядить. Жалко, вот эту нельзя. Так, ну все, пора возвращаться тем же маршрутом, как я понимаю. Быстрых путей обратно они мне не дадут, наверное, да? Как тут? Пойдем сюда. Или дадут? Бля. Жалко, я здесь не пошел, Электричество О, контрольный точечек А, то есть нет, все-таки Я пойду тем же, пар... ой, другим путем На надо было на матрасике упасть Доступные тактические возможности А мне эти тактические Блять, взял, бросил Мне нужны только гранаты Да патроны Дальше мне никаких тактических путей не надо Ага, я понял, я понял Тьф. Так, что-то они тут раскидались, чем. Алькатрас, дорога свободна, пора ехать. А, свободно, там, блядь. У меня тут не очень свободно, если честно. Пацаном задел. Ой. Ну ладно. У меня пока есть пулемет. Ух ты ж, тварь, блять, ебаная. Где ты? Ух ты ж, блядь. Ебать, охеревший. Я Александра, в шоке. Что ты там делаешь? Немедленно возвращайся. Бля, они так меня прям вообще призывают смешно, если честно. Нет, это все смешнее и смешнее с каждым разом. О, сейчас еще по пацанят но ну, мне уже похуй. Ааа, -а -а, нет, не похуй. Так, сначала вот этого собьем. Ух ты ж ебать. У Бля, я над этим работаю. Правда, работаю как могу. Патронов 16 осталось, блядь. Тварь ебаная. Да. Бля! Ой, я, блядь, я, я зацепился за провод. Че это такое? Камни летят отсюда. Охренеть, земля поднялась. А как мне спускаться-то? Стриквант, Алькатрас! Это что происходит? база какая-то а поднимается. В зафиксирована сейсмическая активность. Вы не поверите, сэр. Весь парк залетел над землей. Весь, целиком. Нам нужна срочная эвакуация и прикрытие с воздуха. Столько бортов, сколько у вас есть, сэр. Посмотрел, мисс Стриквант. Что смогу сделаю? мне падать? Можно, можно, можно. Можно? А нет, я так, блять, так неинтересно. Хоть бы эпичный бы спуск бы показали, не знаю, что такое. На самом деле. Так, но ну это я. Конфисковано. Так, ну мне надо будет да. Если я понял. Централька попасть. То есть за, через, через 20 минут эта штука разрастется, да? Ну что, успеем за 15 минут сделать? Или нет? Попытаться можно, почему нет? 15 минут, ну, удача! На колец или то Это скорпион 3, поднимаюсь на плодов. Может вы только гляньте на это? Поверить не могу. Ну давай, скидывай меня, б, твой. Да, э. Это самый центр конструкции. Подберись к нему как можно ближе. Алькатрас, тебе нужно пробраться в самый центр распределителя спор. Главное, доберись туда. Об остальном костюм позаботится. Вы правда думаете, что это А что тебе больше нравится идея ядерного взрыва? Пойми, это наш единственный шанс. Шанс. Залко, озвучки немножко. Так, это иногда. Ни малейших шансов подобраться к этой штуке. Нет надежного места для посадки. Да, блять, брось меня. Бешеные. Хочешь наружу? Ближе мы уже не подойдем. Окей, Скорпион, я совершил Алькатрас, мы их будем отвлекать, Сколько сможем. Удачи, парень. Ты справишься лучше меня. Давай, давай, давай, давай прыгай. Ну, погнали. Алькатрас, мы все еще здесь. Я включил систему костюма. Буду обеспечивать тебе техническую поддержку, все, что в моих силах. Но их не так много, да. Так что он к камню. Я с тобой, если что. Вот, ну не дурак, дурак бы не понял. Ну а что, как мы, по пройдемте? Не, попробуй быстро прям, прям... Прошмыгнуть, скажем так. Господи, вы только глядьте. Только этот пласт породы еле держит лита корабль. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Он крайне нестабилен. Может рухнуть в любой момент. Mm -hmm. Внимательно следи mm -hmm. за трещинами. Уже вижу, падает кусочек. вот, вот что я имел в виду. <связь> Полагаю, стает. <он> <связь> кусочек. Бля, самое хреновое, когда это все попадает обратно, это будет просто кошмала, грубо говоря. Опа. отключена. Mm -hmm. Тихо, тихо, ты меня не слышал, пацан Думают, я не смогу так пройти Блин Так, там меня тут меня не видно Хоп-хоп-хоп-хоп Буду я еще на них время тратить, патроны Я еще не знаю, сколько у меня патронов и так далее и тому подобное Проще всего реально пройти мимо Потому что каких-то вещей, которые дают мне патроны, я не заметил. Ты мое. ты Да. Твою мать, твою. А? Ага. Ага. Ага. Да. Да. Тут я согласен, огневая мощь мне не помешает Но я и так пройду, я думаю, походу Сражаться еще с ними, что-то, блядь там. Заняться мне нечем Так, а мне куда? А мне наверх угу. Туповатые, они хоть, и так, хоть вертят головой Я в целом использую их невидимость Ух ты, блядь а чё ты не зацепляешься? О, отлично. Бля, энергии мало только. Вот. Вот-вот костюм отключится. Чё, как думать, здесь меня спалит? Ну что, Надежда... Ой-ой-ой. Надежда умирает последняя. Задержайся быстрей. Оп. Маскировка отключена. По-моему, это было самое простое прохождение из всего. Контроль, Слушай, Аткатрас, у нас мало времени. А. То, что ты проделал в Улье, нужно сделать это еще раз. Удачи! Памерик завершен. Маш обновлен. Так, хорошо. И а что мне надо сделать? Дырки в Улье уничтожат эти все. Так, здесь я не за... А, мне еще и через центральную проходочку предлагают идти. Ироды Я по забору по просто залез возможности. Так, гранаты есть? Блин, есть снайперка Давайте-ка мы, кстати, заменим Вот эту пушку на снайперку Она мне очень нравится И нравилось все это время отключена. Естественно Если уж меня спалит То спалит так я в случае чего хотя бы смогу с ними воевать это самое на расстоянии угу. то есть мне в любом случае их надо пиздить да? если меня так увидит тихо увидели увидели увидели кто только не понял значит сюда у угу. Так, ну они тут по двое стоят. По трое даже. Нихрена себе. Не охренеете ли вы его, господа? Блять, а как мне тут зацепиться-то? Ага. Блять, я, по-моему, сейчас подойду, вырублю ее и уйду. Типа они такие тупенькие. Блять, с той стороны. Блять, с той стороны. Так, ладно. А у меня маскировочка, господа. Такие стоят, смотрят, блядь, что это было? Да, блядь, текстура ебаная. Ебаная текстура, блядь. А так все хорошо было. Эх. Так, понятно. Ну, смотри, сюда идет, сюда идет. Ага. Ага, ага, ага. Ага. Вот дурака кусок. на это было слишком просто, ладно. И все, блядь. Хотел я сказать, и все но не все. Очень хотелось эту миссию пройти более тихонечко, но не дадут. Да сюда иди. Сюда гигант О, тут, кстати, хорошая вообще вещь сейчас происходит. То есть получается гигант сейчас отвлечен, естественно. Да блядь, что ж как же ты блядь, бесишь меня же за то, что ты не зацепляешься, сука! Вот это меня бесит. Блин, сейчас полукругом идти из-за того, что туда великан этот идет самый. Так, ладно, меня не видит, и они меня не видят. А ты уверен в том, что тебя не видят, значит тебя не видят. Ну, это логично. Вижу контейнер, в котором мы спрячемся. Нет, мы в нем не спрячемся. Видно? Не видно, отлично. Идем просто дальше. такая музыка играет а почему я действую именно так ну потому что ну так разумно именно в плане реальности Если так рассматривают это прям реально разумно что я именно так прохожу чем меньше меня видно тем меньше проблем тем меньше проблем тем быстрее я это делать тем быстрее я это делать тем лучше так как бы поступить бы Так, он сейчас, он, он сейчас поймет откуда И пойдет именно, ну, в сторону Тихо, у меня энергии мало Сейчас они все туда пойдут Нет, этот остался Наивный Блять, меня кто-то спалил Жаль Как раз энергия кончилась дает да ага. блять ничего текстура не дает его убить что ли блять опять блять это, вот это меня прям начинает выкаливать если честно а нет не текстура ладно блять ты когда-нибудь сдохнешь ебать так я понял Бля, какая граната, ты чё? Давай ещё ракетницу найдем, конечно. Бля, я в шоке. А я думал, мне текстуры не дают сделать. Некогда застревать там и драться, парень, возвращайся. Я в курсе. Куда возвращаться? Uh -huh. Хорошо. А он раньше он цеплялся, все-таки, не? Блять, о, отлично, свалил. Блин, а ну вот этот великан такой через страны в сторону просто ходит. Потому что не понимает, где я. Как он меня спалился? Тупо что за красных хрень была? Так, стопы. А, это централка. Угу, понял. Бля, я сейчас пройду, даже не сражаясь ни с кем здесь. Так, это с другой стороны. Угу. Надеюсь, ее не надо сначала взрывать ракетницы, Только потом открывать Как она откроется, заходить сюда. Так, не понял Походу я понял, что я сейчас завелся в легкий тупик Да, сначала, ладно, убьем его Потом вот так Блять, он не цепляется, как мне это бесит Прыгать. Да вообще не проблема. У меня только энергии нет. А, -а, а, ты имеешь в виду прям по этой штуке прыгать? Хорошо. Блин. Но, но проверь экипировку, пока не. Ч, такое? -то? Чего? Блять, что-то мне здесь не нравится. То, о чем они говорят. Стоп! Оружие поменялось, не? Не, нормально. Чё, подождите, а чё у меня? О, коллиматорный прицел есть. Во, так-то лучше. Доступные практические возможности. Не, возможно, это просто. Они, они, рядом с тобой. они рядом. Ага, так я тоже умею маскироваться. Не успел выпустить, к сожалению. Бля. А я вижу, вижу, где они там ходят. Блять, а да че он не умирает? Или мне нужно просто туда пройти, не ну. Или их будет реально бесполезно убивать. Подожди, а как тут его подняться-то? Не, ну, сдерживать хорошо я их могу, типа, не проблема. Ну, залази. Ну, ебать тебе в ухо. Отлично. Опа. Давай-давай-давай-давай-давай. Ага-ага. Да-да-да-да-да-да. Давай-давай-давай-давай, запрыгивай. Я пошел дальше. А, мне сначала их надо победить. Так, что у меня тут есть? Снайперка? Бля, ну он меня прям, прям чувствует, блядь. Чё, ты умрёшь, что, ты умрешь нет? Ага, минус один, отлично. Пять тысяч! Ах ты, блядь. Живучая трать. Ага. Ага. О, еще двоих. <смех> Ух ты, блядь Вот это я вовремя, походу Да лови гранатку Че ты сразу убежал-то? Ой-ой-ой Давай-давай-давай, перебежай, перебежай Шесть патронов всего осталось Ему бы в голову попасть Не помешало бы Ебать, еще и скидывает меня. Да, палец. Раздохнется. Полицейский, ты что, дубин держишь? Бля, у меня и тут патрон мало. <звы> <звы> <звы> Ладно, вернемся сюда на на, на на возвышенность. Патрон нигде не вижу. Вот это вот очень плохо. Не очень-то хочется с ними сражаться. Бля рукопашку. Я же понимаю, у меня есть броня, все такое. У них тоже. Да еб твою мать. Да блять. Что происходит? Блять, промахнулся. Отлично. Остался один. И у меня два патрона. Так, он где-то внизу чили, да? Поднимайся, че. Так, ага. Ага. Ага. Ага. Отлично. О. Да я Только даже оглядывался. от Господи, они все-таки решились. у тебя мало времени. Беги! Послушай, Алькатрас. Пора реагирует. Это защитная система. Найди Как найдешь, строй ее с помощью костюма. Блять, у меня столько сейчас информации еще в ахуе. Q. Ага, А. Защитку подрубил. Ошибка костюма. Еще раз. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Два. Один, два, один, два, ага, все, ага, ага, ага, жму, жму, жму, жму, жму. Все, прыгай, прыгай, прыгай, мать твою, пока не сгорел здесь в хуя. Да ебать, я же нажимал. Только что поступил бригад командовать. автоматомой. Господи, они все Алькатрас, у тебя мало времени, беги! Послушайте, Алькатрас, спора реагирует. Это защитная система, найти все наши классы качки. Как найдешь, открой ее с помощью костюма. Я защита. Да, мне надо было зажать кнопку эту самую. Сейчас попробую ее зажать. Я просто зажму. Видите, правда надо было просто зажать? прыгать прыгать а так это было это самое голос этого а я забыл какого зовут каким забыл о Эй, его пророк чего прогулка думали я помер да но я тоже так думал но костюм карлиф был прав Костюм изменил все. Они проникли в меня. Цефы проникли в меня. Мне оставалось только разорвать связь с костюмом или потерять контроль над собой. Не И понял. Ты, ты был там, рядом со мной. Умирал на моих глазах. У меня не было выбора. Я должен был дать тебе шанс закончить то, что начал сам. Другой надежды у нас не было. Посмотрите, не только Нью-Йорк, не только Лингшан. Видишь, цефалоподы давно уже среди нас. И они расселились повсюду, повсюду. Ну или, как заявляет игра, они были первоначальными жителями. А потом, здравствуйте. А, пизда всем цефам, я понял. Ну мы поняли, это перенастройка, то есть изначально у них была настройка на одни организмы, а произошла перенастройка на другие, и все. Тем самым цефов все. Бать, сколько дней прошло. А, ну все, правильно. Победа. Тут что с Алькатрасом случилось? Пойми, мы победили сегодня. Но история наша не окончена. Нам с тобой, морпех, рано поберять. во-во-во. Мы должны вернуться туда, где мы должны. Снулся, блядь. Красавчик. Я связался с тем самым с спадённым в Центральном Парке? Который гносит нано-броню Джейкоба на Харгрива? Момент, я на стройку Ну что-то. Да. Позвольте представиться. Карл Эрн Страж, к вашим услугам. А вы кто? Скажи хоть словечко, блядь. От, сука, тело отнял. Ну, либо это костюм говорит. Либо ему нужен просто был носитель. Прикольно, бля. Алькатраса, то есть, уже нет, да? Или Алькатрас поменял ник? Ну ладно, концовкочка хорошая, мне понравилась. Игра, в принципе, тоже. Посмотрим, что у нас будет с третьей частью. Так далее, тому подобное. Ну вот это вот, конечно, концовочка меня прям убила. Марпех. Нам нельзя погибать. Ну, либо теперь что-то наподобие сдвоения личности. Один. Это костюм, который говорит, а второй тут носитель. Вот так вот. То есть тот, кто обеспечивает жизнедеятельность для того, кто соединился с костюмом. Ну ладно. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте палец вверх. Спасибо. Пока.